Привет, девчонки и мальчишки, а также их родители. Тайцы меня сегодня пригласили, сказали, приходи, у нас будет пати. Так что, Кнопа, пойдем на пати, на тайское. В общем, я уже с такой подсветкой теперь. Пошли, пошли, Кнопа. Давай, быстрее. Сегодня был у Димы и полдня ну иди сюда что-то я вчера траванулся короче ребят не знаю чем так и не понял первый раз и полночи было херово чудо мне потом полдня промучился ну и потом когда приехал от Димы а, тайский препарат помогает такой есть Кому интересно будет, я потом в личку скину. Потому что на камеру снимать смысла нет. Фотографию сделаю и кину в личку, кому интересно. Две мерных ложечки прям идеально. Вот я приехал, Владимир полдня проспал, ну, выпил лекарства. И сейчас уже бодренький, все нормально. Живот не отпустило. То есть вот именно была боль в животе. Выше кука. И чуть ниже грудной клетки. Ну, как-то мы не знаем правильно. Ну, в общем, ладно. Кому интересно, напишите в личку. Кнопа. кнопка пошли гулять. кноп. Она к жениху побежала. Кнопа. Кнопа. Вот жопа, блин, охамуха. Иди сюда. Что, не выходит он? Пошли, давай, давай, давай, давай, давай, пошли. Вот так вот он у меня по лестнице бегает. Сейчас все на ручки возьму. нам! Надо каждую ступеньку понюхать, да? Давай, пошли. В общем, мы с вами сейчас идем на бассейн. К нам. Кстати, с подсветкой. Прям такая мощная подсветка. Так он там не он, он не побежал. Маленький наш прячется, прячется. В общем, спускаемся на первый этаж. И сейчас пойдем. Я чую уже запах идет. Идет запах. Вот они, товарищи. А, они решили не на бассейне, чтобы комаров не кормить. Или на бассейне. В общем, Будем сейчас опять кушать что-то. Тайские блюда. А, они меня, наверное, ждали. Чуть я не пойму. Все, все готовы. О, это мамочка. Это Фаечка. а Это мамин брат. А это, наверное... Пойдем, Фае. Мы с Фаей договорились. В общем, я буду изучать теперь тайский язык. А это... Муж мамы прошел только что. Попал в кадр Кнопа. В общем, такие вот вечером посиделки бывают у нас. Это тоже какой-то родственник. Вот. Так, еще раз. Ну-ка, еще раз помашу. Это парень фай. Ну, правда, это не парень, это девушка. По секрету вам скажу. Ну, это Таиланд. Это все нормально. Все, в декабре. барбекю сейчас не знаю будем пользоваться барбекю нет вот такая подсветка в бассейне у нас вечером можно купаться ну, можно ее отключить. и купаться мне пиво принесли в общем здесь классно ребят на моей даче все по домашнему другого я не могу сказать ну, это соседний отель Сугарт или Шугарт, как правильно, не знаю. Мне все равно. Короче, сладкий сахар. Вот так вот он выглядит. Общий обзор, хотя я уже делал. Ну, ладно. Сейчас вам покажу. А, кухня. Ну, там в основном тайцы готовят. Ну, когда мне надо, я захожу. Ну, естественно, спрашиваю сначала. Может быть, поэтому они с уважением ко мне относятся, что я не просто так захожу и беру, что мне надо. Я сначала спрошу, мама, опа, грись. О, не поняла меня. В общем, вот такая вот кухня здесь у них. Они сами здесь готовят. Я готовлю у себя дома. А вот фая и тетя, они готовят здесь. Микроволновка все есть. Посуду, вот я говорю, я захожу сюда, вот если надо, там мы сидим, отдыхаем Нож взять, доску, ложки, вилки, кастрюлю Иногда свою, свое спускаю В общем, вот так вот мы живем и сейчас будем кушать Санек, вот с таким графинчиком тебя жду Сейчас, наведу резкость Вот с таким графинчиком жду твоей вкусняшки Саня Александров, ой, как, О, как же записано-то, Саня Анатольевич, вот, так что это, с такой посудиной тебя жду в Таиланд в гости. И кстати, Фая, ребят, не знал, недавно узнал, Фая разводит рыбок, вот в этой вот, где вот она стоит сейчас, там рыбки у нее, она их кормит, она чистит вот такой вот аквариум, можно сказать, вот они рыбки, Соседний вот еще один Здесь вообще маленькие-маленькие прям здесь мальки Ну, есть там маленький чуть побольше okay. okay. okay. В общем, немец говорит, у тебя голова очень хорошо заживает Кто переживал кто переживает, ребят, все нормально с головой, шрам заживает и еще одна такая же ну такой же один аквариум здесь парковка для байков у нас и вот здесь у Фаи еще, по-моему, два даже точно вот один ну я так смотрю, камера передает из-за подсветки да, вот он еще. В общем, Файя сама за этим следит. Ну естественно, а наш немец друг поехал по трансикам, по секрету говорю. Он любитель. Каждый день кого-то нового привозит. И кто там играет у них главную роль, неизвестно. Ладно, ребят, в общем, пойдемте. Файя молодец вообще. За кнопку следила. Кнопу даже нашим ребятам Диме с Любой Саша и Тони не отдала. Пока я не разрешил, и тот сказал, что через два часа заберу ее. Пришла через два часа. Ты позируешь кнопку? Кнопа. А? Кноп. Ты позируешь? Бу да ты моя хорошая. Ну ладно, ребят, давайте. Здесь мы уже уже накрыли стол. Не знаю, что, ну, тайская острая, в принципе, я... я... Айс. Хой. Хой. А, это улитка, короче. Чего? Это, в общем, улитка, ребят. Да, Нет. Нет. Узкий, кстати. Немножко спайси есть. А, это ракушка, обычная ракушка, ребят Но Она приготовлена, сейчас я фокус наведу быстренько Сейчас, сейчас мы Обычная ракушка. Просто она приготовлена в каком-то соусе Сейчас я буду каждое блюдо пробовать и показывать вам В общем, ребят, я камеру отдал, сейчас Пробуем, да. Я сейчас буду пробовать тайские виды. по они едят, потому что они сами готовят И Мама уже ложечку готовила Будет да. мало соуса, чего-то, да. сейчас я ему дам он попробовал. Картошка, для Мишеля немножко соуса Здесь еще мясо такое Мечтарец вот. его. Mm. Это, короче, сало. Mm. Но это уже вполне mm. удобно. Mm. Отсюда. Mm. Mm. Mm. Здесь картошка с мясом идет. Mm. А, чикен. Mm. Mm. Mm. А, здесь чикен. Mm. Ой. Ой. Ой. Ой, кстати, вот такая штука. Сел! А, сел! О, сел! Благодарю, вот, у сегодня желудок болел, не знаю, что будет сегодня, ночью. У него, у него, у него сам, бульон. сам бульон, как соус, я не знаю, очень такой вкусный. Так, ему обязательно нужна вилочка. Убачистка такая. Потому, что там закрывает ну, такая маленькая шляпка. Вот надо ее подковернуть. Она не никак. Они специально. кончик обламывают чтобы вот, да, вот мятный. А мятный. А мятный. А мятный. А ешь. А это тракушки. Такая крышечка маленькая. Салат попробую сейчас. Муманау. В общем, фая Айспик, спик Россия, фая Тай. Фая Тай Россия. Хок. Хок спайси. Хок салат спайси. Похоже на краб-салат. Ну, немножко. это Нет. Ну, его. Да, Как видите, я еще ни разу не забивал. уже поехали, мне даже уже хорошо. Ну, да, да. Ну, вот. вот, я не знаю. сладкая, сладкая, потому что не алое. <смех> ну, ну что это будет? манго руманда. Нарезанная. я не знаю, что самое будет. Чувствую, Мангар. у меня уже начинается звук. Вся инфекция погибает. Да. เชิญรักเธอแสบแสบแสบอร่อยมากมากอร่อยมากมากสปิคสปิคอีสานเส็บอีสานเยสเส็บเส็บเส็บเยสเซมอ่าเส็บอาจีนากัวอร่อยมากมากเส็บ <coughs> <coughs> <coughs> страной язык по моему как я понял мой, есть, мой, Таиланд очень много же, также готов, если брать россию там украину Белоруссию. Ну, не не ребят ну все мы будем сидеть дальше я думаю охотит в общем ребят на самом деле Еда вся тайская очень такая остренькая. А это маринованное, сладкая То есть вот это вот именно блюдо. Не знаю, как оно называется. Ну и манго. Все остальное. И меня сейчас научили еще новому слову. Арой макмак. Ну, такой же вас поймут. Это сеп. сеп, То есть если вы скажете сеп, вы скажете, что очень вкусно. Поэтому потихонечку учим тайские ну сидим кушаем и на самом деле еще хотел сказать ребят тайцы сидели ждали пока я спущусь но я думал что они уже кушают не хотел дойти к столу ну просто я монтировал видео на видео скрабе а когда уже спускался вот именно вы видели это все в начале видео они сидели ждали когда я приду это кстати Маленькие щенки вот, то есть один щенок. Фай, а сыи было? Все отдала? А все фи. Ван, бой, бой, бой, бой. В общем вот, так, вот такой вот шутцу, Ребята, А это мамочка. Вот она родила. А это маленький щенок. Вот он сиську еще даже сосет. Э, кабан, ты уже скоро маму перегонишь, ты все сиську сосешь. Она ему не дает, не пускает его. В общем, такой... А это вот папа, хулиган. Чуть кнопи не пересунул. Я переживал, когда я был на Пхукете, потому что кнопа текла. Но я Файю предупредил, сказал, что Фай, смотри, пожалуйста. хлопа сейчас текет, чтобы... Потому что она хотела вообще ее забрать к себе, где они спят. Это вот, вот он, хулиган. Они все выросли в одно время. Вот он первый приходовал Вот, вот они, девки, гоняют мужиков. Вот он маленький. А это подружка вторая. Да? Колобок. Но их нельзя вывозить из Таиланда, ребят. То есть, если вы купите, имейте в виду, что вы не сможете вывести на таможню, у вас их заберут. Сейчас фокус чуть-чуть. В общем, ребят, ладно, мы будем дальше сидеть. И на этом, я думаю, видео мы заканчиваем. Кто хотел меня посмотреть? Вот подружки, соседки пришли. А, кстати, это вот соседнего отеля. Один, как я понял, одного щенка им продали или отдали. Я не знаю, это дочка, не дочка. В общем, ребят, кто хотел мое лицо увидеть? Пожалуйста, написали сегодня в комментариях Ну, не сегодня, это Написали недавно в комментариях Почему лица его нет? Почему мало показываешь себя? Ну, ребята, во-первых, неудобно Снимать себя Как будет помощник у меня какой-нибудь Обязательно буду снимать Но, опять же, вот сегодня Попросил тайцев, они меня снимали И я уже сидел на камеру, пробовал рассказывал, как это вкусно или не вкусно. Но на самом деле второй Макмак Сэп, сэйм, так что не переключайтесь, подписывайтесь обязательно на мой контент, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте также дизлайки, пишите также комментарии, делайте, делитесь в соцсетях, делайте репосты, отправляйте своим друзьям И обязательно нажимайте на колокольчик чтобы помимо подписки у вас было оповещение, хотя так и так это все приходит. И кто хочет, еще раз говорю, получайте оповещение о выходах нового видео или о прямых трансляциях моих, под каждым видео есть мои контакты. То есть пишите, ну, добавляйте меня к себе в WhatsApp, отправляйте мне запрос, я вас буду добавлять в группу. И в эту группу, эта группа для помещения только о прямых трансляциях. И там мы сможем с вами общаться, вы писать вопросы, задавать, я вам буду отвечать в прямом эфире на ваши вопросы. Все, не переключайтесь, смотрите, дальше будет еще интересно. Пока.